Всем привет! Это Эрик Вори и добро пожаловать в Network Marketing Pro. Сегодня я хочу поговорить о возможно достаточно сложном предмете для разговора, но вы знаете, когда я в настроении, я хочу, чтобы всегда была возможность поделиться с вами. Вот чем правда. Существует столько много людей, которым нужна поддержка. Они действительно нуждающиеся в индустрии сетевого маркетинга. Им нужен кто-то, кто поддержит их за ручку. Им нужен кто-то, кто погладит их по голове. Им нужно, чтобы кто-то дал им признание. Им нужно, чтобы кто-то провел тренинг для них. Им нужна поддержка. Им нужна поощрение. Они нуждаются, им надо, им нужно. Как говорил один из моих наставников Джим Рон, жизнь не отвечает на нужды. Жизнь отвечает, когда ты достоин. Все время упорно работай над тем, чтобы заслужить что-то, нежели над тем, чтобы нуждаться в чем-то. Если вы во многом нуждаетесь, то это мышление наемного работника, это не мышление предпринимателя. Наемные сотрудники нуждаются, им нужна структура, им нужны задания, им нужно расписание, им нужны все остальные вещи, тренинги. Предприниматели совсем другие. Да, предприниматели работают над тем, чтобы заслужить, но в то же время они стараются не быть зависимыми. Они стараются стать независимыми насколько возможно быстрее. Что же это значит? Вместо того, чтобы нуждаться в спонсоре, просто скажите, «Я в тебе не нуждаюсь. Я собираюсь все делать самостоятельно. Я могу использовать тебя как ресурс, но если ты недоступен, то это не оправдание за отсутствие моих достижений». Если отсутствует хорошее событие на вашем рынке, и вы нуждаетесь в таком событии, создайте такое событие. Нет хороших тренингов в вашем регионе, и вам нужен хороший тренинг, создайте хороший тренинг. Нет тех, кто читает хорошие презентации, станьте таким. Понимаете, о чем я? Если есть проблемы, решайте их. Не ищите кого-то, чтобы решить все ваши проблемы. Это все не нужно. Решайте все сами. Вам не нравится программа признания? Сами создайте лучшую программу признания. Будьте предпринимателем, а не наемным сотрудником. Будьте тем, кто достоин успеха, а не тем, кто нуждается во всей этой поддержке. Перестаньте быть таким нуждающимся, постоянно нуждающимся, непривлекательным, независимым, привлекательным, сильные привлекательным, отвечающие за свои поступки привлекательным. Просто примите решение уйти от мышления наемного сотрудника, хотя я понимаю, что, возможно, вас учили думать как наемный сотрудник, где вам нужно все это. Принимается, но теперь мы направляемся в поток предпринимательства, где нужда в чем-либо больше не вознаграждается, нужда в чем-либо наказывается. Вам нужно просто попасть туда и идти, примите на себя ответственность. Это ваша жизнь. Это ваш бизнес, это ваша карьера, это ваша структура, это ваша организация, это ваша система поддержки. Вы сделаете это, и вас достаточно. Примите решение, возьмите ответственность, сделайте это, бегите от понятия нужды. Это было наше шоу на этой неделе. Надеюсь, вы получили пользу. Дамы и господа, мое пожелание для всех вас, как всегда. Если вы решили стать профессионалом сетевого маркетинга, решили стать профи, потому что этот факт крепок как камень. У нас есть лучший путь. И теперь давайте расскажем об этом всему миру. Всем великолепного дня, изумительно недели. Надеюсь, вы ни в чем не нуждаетесь. Увидимся в следующий раз. Берегите себя. Пока-пока.